Всем доброго времени суток. Вас приветствуют интеллигентные люди. И сегодня мы будем отвечать на все ваши основные вопросы, которые я получаю ежедневно, ежесекундно. Мое имя, фамилия и прозвище – меня зовут Паула, фамилия Шрайбер. Чаще всего меня в последнее время называют Пау, Хиночка, Хинусик. Мой возраст. Я родилась в 2001 году, 22 февраля. На данный момент мне 15 лет. Что меня вдохновило, почему я начала снимать видео? Снимать видео я начала для того, чтобы найти себе друзей, а вдохновила меня Аксиома. Начала снимать я видео в 2012 году. Насчет своей профессии я колеблюсь, не могу решить между писателем и психологом. Я анимешник, также фикрайтер, я обожаю Шерлока, то есть я шерлокоман. Я люблю Гарри Поттера, я люблю Атаку Титанов, я люблю Ван Пис, я люблю Филл мой любимый фантоматов. Тёмный дворецкий. Мое увлечение? Вообще, я люблю рисовать, писать. Мне очень нравится аниме. Люблю смотреть фильмы, сериалы. Мне нравятся прогулки по паркам. Мой любимый персонаж это Хина. Количество моих пэтов превышает 100. Программа, в которой я редактирую, это Final Cut Pro X. Я живу в Германии и сразу отвечая на ваш вопрос, да, я говорю по-немецки, и переехала я в Германию тогда, когда я закончила четвертый класс. Также я знаю английский язык, французский и дополнительно для себя. Учу японский. Какая у тебя камера? Я не очень разбираюсь во всех этих делах, и все, что я могу сказать, так это то, что у меня фотоаппарат, зеркалка Sony Alpha. Мой характер. М -м -м, ну, я вредная, я могу быть ревнивой, я часто могу вспылить, я нервничаю часто. А еще у меня с друзьями... Очень своеобразное общение, поэтому чужие люди вряд ли поймут. Ну а из плюсов я могу сказать, что я, наверное, могу успокоить человека. То есть LPS-блогеров мне нравится. Пожалуй, я люблю канал Аксиома, Ревай, Андерси, Фокс и все. Ну а напоследок скажу, что я очень люблю покемонов, Яндера Симулейтер, Эдне и Харви. Майнкрафт и всякие другие онлайн-игры, которые содержат RPG части. На этом все. Всем спасибо за внимание. Всем удачи, всем!